регрессивная медитация, путешествие в прошлые жизни. Побеспокойтесь заранее, чтобы вас ничего не потревожило, отключите мобильные телефоны, оденьтесь в удобную теплую комфортную одежду, устройтесь поудобнее. Лучше лежа в позу шавасаны. Сделайте глубокий вдох и представляйте, что на вдохе в ваше тело проникает расслабление. В каждую клеточку вашего тела проникает расслабление. А на выдохе, представляете, как все заботы, все ожидания, все ожидания и переживания выходят прочь из вашего тела, из вашей жизни. Хорошо. И сейчас я начинаю отсчет. От одного до десяти. С каждым счетом я буду переводить ваше внимание на определенные части тела. Вам необходимо внимательно следовать за моим голосом и переводить свое внимание на те части тела, о которых говорит голос. И параллельно со мной во время моего счета вы начинаете свой счет от 100 до 1 про себя не спеша примерно в таком ритме 100 99 98 97 и так далее если вы сбиваетесь со счета то вам необходимо вернуться к самому началу также спокойно не спеша начать отсчет с самого начала итак я начинаю свой отсчет от 1 до 10 а вы начинаете свой отсчет от 100 до 1 1 все ваше внимание собирается в верхней части головы в районе макушки и медленно, не спеша, начинает опускаться вниз и чем ниже опускается это внимание, тем глубже и больше становится степень вашего расслабления. Расслабляются боковые части головы, правое ухо, левое ухо, расслабляется лоб, кожа на лбу выравнивается, расслабляется задняя часть головы, затылок, расслабляются щеки. Правая щека, левая щека. Расслабляется правый глаз, левый глаз. Правая века, левая века. Правая бровь, левая бровь. Мысли становятся медленными и ленивыми и вы, как будто со стороны, смотрите на свои мысли, хорошо. Расслабляется нос, кончик носа, расслабляется челюсть и язык, нижняя губа, верхняя губа. И вся ваша голова полностью расслаблена, все ваше лицо полностью расслаблено, и вы можете почувствовать, как вслед за расслаблением приходит естественная тяжесть. Голова тяжелеет и расслабляется. Два расслабляются мышцы шеи расслабление уходит вниз по позвоночнику расслабляются мышцы вдоль позвоночника расслабление входит в руки расслабляется правая рука плечо предплечье Локоть. Рука до локтя. Запястье. Ладошка. Оборотная сторона кисти. Большой палец правой руки. Второй палец. Третий палец четвертый палец, пятый палец, и ваша рука полностью расслабляется, вы можете почувствовать, как рука начинает тяжелеть и расслабляться, хорошо, расслабляется левая рука. И вслед за расслаблением приходит естественная тяжесть. Расслабляется плечо левой руки, предплечье, локоть, рука до локтя, запястье. ладонь, большой палец левой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. И сейчас обе руки полностью расслаблены, полностью расслаблены. Хорошо. Три. Расслабление переходит в район груди. И вы расслабляете правую грудь, левую грудь. Дыхание спокойное и естественное, как у спящего человека. Сердце бьется спокойно ритмично хорошо 4 внимание опускается еще немного ниже и вы расслабляете мышцы живота расслабляется пуп все внутренние органы работают слаженно и наполняются силой и здоровьем, хорошо, 5, расслабление проникает в бедра, расслабляются бедра. Расслабляются мышцы паха. Шесть. Расслабляются ноги. Расслабляется правая нога. Бедро правой ноги. Коленная чашечка. Икроножная мышца. Ладышка, пятка, стопа, подъем стопы, большой палец правой ноги, второй палец, третий палец четвертый палец, пятый палец, расслабляется бедро левой ноги, коленная чашечка, икроножная мышца, лодыжка, пятка, стопа, подъем стопы. Большой палец левой ноги, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец. И ноги полностью расслаблены и тяжелеют. И все ваше тело сейчас полностью расслаблено, и вы можете почувствовать приятную, естественную тяжесть, которой наполнено все ваше тело. Ваше тело спокойно лежит на поверхности и отдыхает. Сейчас новая волна расслабления снизу и вверх накрывает ваше тело словно мягким, теплым одеялом. И степень вашего расслабления становится еще глубже. Просто позвольте этому произойти. И это произойдет хорошо восемь, расслабляются ноги, туловище, руки, голова. Вся задняя сторона в целом. Девять, и когда вы услышите еще десять, мы начнем наше путешествие в вашу прошлую жизнь. Итак, 10. Ваше тело окутывает какая-то прозрачная легкость. накутывает окутывает голову, руки, туловище и ноги. Все ваше существо окутывает какая-то прозрачная легкость. И эта прозрачная легкость и есть ваше сознание. Это и есть и вы. И прямо сейчас мой голос увлекает ваше сознание куда-то высоко вверх, оставляя где-то далеко позади ваше тело, вашу личность, ваше имя. И вы поднимаетесь все выше и выше. Вы можете посмотреть откуда-то сверху на свое тело. Посмотрите, как оно лежит в этой расслабленной позе. Рассмотрите свое тело внимательно. Почувствуйте объем комнаты, в котором находится ваше тело. И вы медленно открываете входную дверь, не спеша, потихоньку выходите. И также тихо и спокойно закрываете за собой дверь и идете куда-то по улице. Вам встречаются на пути какие-то люди, но создается впечатление, что они вас не замечают. И вы идете дальше, вдруг вы встречаете группу людей, вы узнаете в этой группе людей лица своих знакомых, вы подходите к ним, но и они вас словно не замечают. И вы продолжаете свое движение куда-то вперед, вдоль улицы. И вдруг прямо перед вами стоит огромная стена, огромная каменная стена. Вы продолжаете свое движение вдоль этой стены, и вскоре вы обнаруживаете небольшую дверь в этой стене. Вы с интересом заходите в эту дверь и попадаете в прекрасный летний сад. Вокруг вас какие-то необычные растения. Вы можете услышать пение птиц, жужжание пчел, трех от насекомых. И вы продвигаетесь вдоль маленькой тропинки по этому летнему саду. И эта тропинка приводит вас в какое-то необычное место, над которым вьются насекомые. И вы подходите ближе и с удивлением обнаруживаете, что эти насекомые вьются над каким-то колодцем. Итак, вы видите перед собой огромный колодец, вдоль стен которого ходит вниз лестница. Это необычный колодец, и это необычная лестница. Это лестница времени вашей собственной жизни, где каждая ступенька является одним годом вашей собственной жизни. И вы с нетерпением делайте первый шаг по этой лестнице времени вашей собственной жизни вниз и чем ниже вы опускаетесь по этой лестнице тем четче и ярче становятся ваши воспоминания события вашего прошлого всплывают перед вами перед вашим взором вы можете слышать звуки которые присутствуют в тех или иных событиях испытывать эмоции. Чувствовать запахи, подключается ваше осязание, но при этом, делая первый шаг, вы должны четко помнить, что вы не должны отождествляться с каждым из ваших событий. Все, что было в прошлом, пусть останется в прошлом. Вы просто наблюдаете за всем этим, как сторонний наблюдатель. Хорошо. И вы делаете первый шаг по лестнице времени в вашей собственной жизни. Эта лестница времени уходит вниз, и чем ниже вы опускаетесь, тем больше событий, тем ярче и четче события встают перед вами. Вы опускаетесь все ниже и ниже по этой лестнице времени. Вы уже находитесь довольно глубоко в этом колодце времени вашей собственной жизни. И вы можете разглядеть свет, который падает на вас откуда-то сверху. И с каждым витком этой лестницы свет становится все меньше и меньше. При этом воспоминания становятся все четче. И ярче, и вы вспоминаете только яркие, радостные моменты из вашего прошлого. Вы вспоминаете только яркие и радостные события прошлого в вашей настоящей жизни. Не пытайтесь контролировать ситуацию, не пытайтесь контролировать образы, просто смотрите. Просто смотрите и наблюдайте на те образы, которые первыми приходят в вашем сознании, вспомните какое-то яркое, радостное событие, которое произошло с вами от пяти до десяти лет назад, вспомните это событие, посмотрите, сейчас светло или темно, какое сейчас время суток. Вы находитесь в помещении или вне помещения. Посмотрите на те предметы, на то, что вас огружает, что вы видите. Не старайтесь что-либо разглядывать просто расслабьтесь и наблюдайте все образы все события просто будут приходить к вам через расслабление посмотрите вы находитесь в одиночестве или кто-то находится с вами что вас окружает Хорошо. И что это за приятное и радостное событие, которое вы вспомнили? И вы продолжаете свое движение по лестнице времени вашей собственной жизни. Вы движетесь в радостном, приятном расположении духа, опускаясь все ниже и ниже. И чем ниже вы опускаетесь, тем четче и ярче вы видите все картины, образы. Хорошо. Сейчас вы находитесь в возрасте, когда люди обычно заканчивают школу и поступают в какое-то высшее учебное заведение. рассмотреть это событие какое из событий к вам приходит первым какое радостное событие к вам приходит первым рассмотреть это событие подробно где вы находитесь внутри помещения или на улице, какое сейчас время суток, какое сейчас время года, что вас окружает. Вы находитесь одни или есть кто-то кто присутствует рядом с вами какой-то ваш друг товарищ знакомый или просто человек посмотрите что одето на вас посмотрите на себя со стороны когда вы были в этом возрасте что вы сейчас чувствуете, какие эмоции испытываете. Хорошо. И вы продолжаете свое движение вниз по лестнице времени вашей собственной жизни, опускаясь все ниже и ниже, и чем ниже вы опускаетесь, тем где-то дальше позади остаются события вашего настоящего, и вы движетесь в ваше прошлое. Все события и образы всплывают перед вами, как будто бы они никуда и не уходили будто бы они всегда были с вами и вы смогли бы смотреть на них как просмотр кинопленки и сейчас вы возвращаетесь какое-то радостное и приятное событие которое с вами произошло когда вы учились еще в школе когда вы были совсем молодыми посмотрите где вы сейчас находитесь что вас окружает, Вы находитесь внутри помещения или снаружи. Посмотрите на то, что вас окружает. Какие люди вас окружают, если таковые есть, или вы находитесь в одиночестве? Что это за событие? Радостное, приятное событие, которое произошло с вами? Что одето на вас? Какая на вас сейчас обувь? Какие ощущения вы испытываете, какие чувства, что вы делаете? Хорошо. Движемся дальше. И лестница времени вашей собственной жизни приводит вас к самому началу. Свет туннеля совсем померк, и его совсем не видно. Этот туннель оказался очень глубоким и вас окружает кромешная тьма. И сейчас вы находитесь совсем рядом с началом вашей лестницы времени, вашей собственной жизни. И прямо сейчас вы попадаете в то событие, когда вы совсем маленький ребенок. Вы попадаете в какое-то радостное и яркое событие, когда вы совсем маленький ребенок. Посмотрите на себя, как будто со стороны, а сейчас ощутите, что вы чувствуете. Какие ощущения вы испытываете, что вы видите перед собой, где вы находитесь, внутри помещения, снаружи, что вас окружает, кто вас окружает. Почему это событие для вас явилось? радостным и ярким. Какие чувства вы испытываете, что на вас одето, не спешите, внимательно посмотрите на все то, что вас окружает. Прочувствуйте то состояние, когда вы совсем маленький ребенок, прочувствуйте те ощущения, которые вы испытываете, когда вы совсем маленький, что вы чувствуете, что вы видите. И вы продолжаете свое движение вниз по лестнице времени вашей собственной жизни. И вы уже подошли к самому началу, к самому началу этой лестницы. И вы уже продвигаетесь по этой лестнице буквально на ощупь, потому что пространство совсем стало темным. Но где-то внизу вы можете разглядеть свечение лестница времени вашей собственной жизни приводит вас к самому началу и вы уже становитесь на твердую поверхность где-то в стене вы можете различить пещеру из которой сочится свет и вы начинаете свое движение по этой пещере вы продвигаете все дальше и дальше пространство начинает светлеть и чем дальше вы продвигаетесь, тем где-то далеко позади остается ваше имя, ваша личность, ваше понятие, определение. И прямо сейчас вы совсем маленький ребенок, который находится в утробе своей собственной мамы. Ощутите это состояние когда вы находитесь практически в невесомости, находясь в жидкости, в приятном, комфортном состоянии. Что вы испытываете? О чем вы думаете? Что вы чувствуете? Попробуйте услышать сердцебиение своей собственной мамы. Попробуйте почувствовать настроение своей мамы. Посмотрите на те события, где находится мама. Посмотрите на то, что происходит, когда мама испытывает те или иные ощущения. Наполнитесь этими необычными ощущениями, когда вы совсем маленький ребенок и находитесь в утробе своей собственной мамы. Ведь это не поддается никакому логическому заключению. Мы так привыкли ходить, бегать, сидеть или лежать. Мы привыкли двигаться, говорить. Но прямо сейчас вы находитесь в утробе своей собственной мамы. Ощутите, что вы испытываете о чем вы думаете, впитайте в себя это ощущение, просто расслабьтесь и вспомните, это удивительное, ни с чем не сравнимое чувство, чувство дома, спокойствие, покоя, полная защищенность, вы находитесь в своем маленьком мире, вам так хорошо, уютно и приятно, и о чем же вы можете думать, беспокоиться? Хорошо. И мы продолжаем наше путешествие. И прямо сейчас вы попадаете в какой-то туннель. Абсолютно темный туннель. И где-то далеко впереди этого туннеля сочится яркий солнечный свет. И вы начинаете свое движение по этому туннелю, и скорость вашего полета возрастает, и вы летите быстрее и быстрее. И чем дальше вы летите по этому туннелю к свету, тем где-то далеко позади остается абсолютно все, что связывает вас с настоящей жизнью, ваше имя, ваша личность, Ваши понятия, ваши знания, определения, все, что вас связывало, все связи, остаются где-то далеко позади. Просто отпустите их. Отпустите этот груз, эту тяжесть и продвигайтесь по этому туннелю обратно в свою прошлую жизнь. Ведь это так естественно. Вспомнить свое прошлое. Точно так же, как мы вспоминаем, день за днем, минуту за минутой. Каждое событие нашей жизни. Точно так же в нас записаны события наших прошлых жизней. И точно так же мы можем с легкостью вспомнить их, воспроизвести в своей памяти. Хорошо. И вы продолжаете продвигаться по этому туннелю, и скорость вашего полета возрастает еще больше, и пространство начинает светлеть. И прямо сейчас, прямо сейчас ваше сознание попадает в вашу прошлую жизнь. Прямо сейчас. Хорошо. Все пространство залито светом. Сейчас успокойтесь, расслабьтесь, сейчас пространство будет потихоньку приобретать формы, цвета, к вам будет возвращаться память о тех событиях, которые произошли с вами в вашей прошлой жизни. Медленно не спеша, посмотрите на ваши ноги, посмотрите, есть ли на ваших ногах какая-то обувь, в чем вы обуты, посмотрите, Мужские это ноги или женские? Разглядите, в чем вы одеты. Вы мужчина или женщина? Какого цвета у вас волосы? А сейчас посмотрите, что окружает вас. Вы находитесь в помещении или снаружи, под открытым небом. Не спешите, расслабьтесь, успокойтесь. У вас все прекрасно получается. Посмотрите. Где вы сейчас находитесь? Формы и очертания начинают постепенно проявляться. Появляются цвета, краски, появляются звуки, включается осязание и боняние. Посмотрите, есть ли вокруг у вас какие-либо люди, как они выглядят. Осмотритесь на местности. Какое-то время. какой это примерно век, или какой это примерно год. Прямо сейчас перейдите в то событие, где кто-то называет вас по имени. Прямо сейчас вернитесь в то событие, где кто-то называет вас по имени. Хорошо. Как вас зовут? Какое ваше имя? Осознайте его четко, услышьте его, вспомните его. Итак, какой сейчас год, какое сейчас время, что это за время? Порайне важно, чтобы вы не отождествлялись полностью с тем, что вы видите. Все картины и образы, которые вы видите, вы можете испытывать очень глубоко, но смотрите на них как будто со стороны, как сторонний наблюдатель. Хорошо. Если вы определились с тем временем, в котором вы находитесь, посмотрите, возможно, на купюрах, если таковые есть, на денежных оборотных средствах. что это за государство, что это за страна, в которой вы находитесь. Вы можете видеть людей, которые вас окружают, во что они одеты. Возможно, люди одеты в какой-то национальный костюм. Попробуйте разобрать язык, на котором они говорят. Возможно, где-то есть какие-то надписи, которые вам могут сказать или подсказать, что это за время, что это за место, где вы находитесь. Не спешите, расслабьтесь, просто дайте той информации, которая приходит к вам, дайте ей проявиться, разрешите проявиться этой информацией в вашем сознании, в вашем подсознании. Все очень просто, все очень легко, просто необходимо расслабиться и позволить этой информации этим образом всплывать в вашем сознании. Вы можете очень легко и свободно достать любой образ из любого времени. Вам это под силу, хорошо. А сейчас переместитесь в то событие или в то место вашей прошлой жизни, которое является наиважнейшим, где вы приняли какое-то важное кардинальное решение которая повлияло на всю вашу прошлую жизнь. Переведите свое внимание на это событие. Что это за событие? Где вы сейчас находитесь? Осмотритесь. В каком возрасте вы находитесь? Сколько вам лет? как вы выглядите, что на вас одето, кто вас окружает, вы находитесь в помещении или вне помещения, какое сейчас время суток. Что это за важное решение которое вам необходимо принять после чего ваша жизнь кардинально изменится что вы чувствуете когда перед вами стоит этот выбор когда вам необходимо принять то или иное решение Хорошо. Еще раз обращаю ваше внимание, вам необходимо находиться эмоционально на определенном расстоянии, дистанцироваться от тех событий и образов, которые с вами происходят. Наблюдайте за всем этим, как будто со стороны. Не отождествляйтесь с этим. Будьте сторонним наблюдателем. Смотрите на все это, как просмотр кинофильма хорошо и прямо сейчас ваше сознание перемещается в последний день в вашей прошлой жизни самый последний день сколько вам сейчас лет где вы находитесь Вы внутри помещения или снаружи, под открытым небом? Что вы испытываете в последний день вашей прошлой жизни? Если кто-то, кто находится рядом с вами? Где вы находитесь? что с вами происходит, что на вас одето, какие чувства вы испытываете, какие ощущения. Отождествляйтесь, будьте сторонним наблюдателем. И прямо сейчас, прямо сейчас вы испытываете, как сторонний наблюдатель, момент смерти, момент вашей смерти вашей прошлой жизни. Что происходит в этот момент, что вы ощущаете? Смотрите на это. Не отождествляйтесь с этим, смотрите на это со стороны. Но вспомните те ощущения, когда вы покидаете свое физическое тело, что вы при этом испытываете. слабьтесь успокойтесь вы все прекрасно осознаете хорошо у вас все прекрасно получилось и сейчас я начну отсчет от 1 до 5 и насчет 5. Вы полностью вернетесь в вашем сознании в ваше физическое тело. Голова будет и ясна, сознание чистым. Итак, наше путешествие в вашу прошлую жизнь подошло к окончанию. У вас все прекрасно получилось. Итак, я начинаю свой отсчет. Один. Ваше сознание возвращается в ваше физическое тело. Каждая клеточка вашего тела наполняется сознанием. Два. Ваше тело наполняется здоровьем, радостью. Три. Вы все больше и больше. Присутствуете в состоянии здесь и сейчас. Вы начинаете ощущать каждую часть вашего тела. Четыре. Когда вы услышите счет пять, вы услышите легкий хлопок. Проснетесь, откройте свои глаза. Голова будет ясная, сознание чистым, настроение прекрасным. Итак 5 полежите еще немного, Позвольте себе уделить еще немного времени. Потянитесь всем телом. Ваше путешествие в вашу прошлую жизнь закончилось. и сейчас вы присутствуете здесь и сейчас. постарайтесь осознать, Каковы были ваши цели, устремления в вашей прошлой жизни? Была ли какая-то цель в вашей жизни? Или это просто была жизнь, интересная, наполненная какими-то событиями, которые вы переживали? Возможно, это была просто жизнь. Без какой-либо цели. Вы просто жили. Вы были вовлечены в череду каких-то событий. У вас окружали какие-то люди. Связи. У вас были родные, близкие, о которых в этой жизни вы не имели никакого понятия. В этой жизни. Эти связи для вас совершенно не важны. И, возможно, в следующей жизни нынешние связи, нынешние понятия, все то, что вам кажется важным, тоже не будет иметь никакого значения. Это просто было и прошло. И представьте, если бы просто вы наслаждались каждым моментом, каждым мгновением в вашей жизни, проживали его здесь и сейчас, полностью осознанно, отдаваясь каждому моменту, не заморачивались на каких-то текущих проблемах, просто позволили бы им происходить как сторонний наблюдатель. И при этом вы можете ощутить, что где-то внутри вас находится что-то такое, что является проявлением самой Вечности, что-то такое, что никогда не умирало и никогда не рождалось. Ощутите, где находится это состояние тишины, покоя, радости, умиротворения. В какой части тела? Возможно, вне тела находится это состояние, это ощущение. Постарайтесь зафиксировать это ощущение, которое является тем, кем вы являлись всегда и будете являться всегда. Ощутите эту радость, это спокойствие, эту тишину. В которой вы можете пребывать постоянно, возвращаясь к себе самому, к своему истинному Я, к своей истинной сути. Потихоньку приходит осознавание, где вы находитесь, приходят мысли о том, что вам хочется сейчас сделать. Сделайте для себя что-то приятное. Желаю вам осознанности и тотального присутствия в моменте здесь и сейчас. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами был Илья Родников.